Кого вы поддерживаете или представляете? Вот пришли сюда, сюда на это мероприятие. Ну, никого не представляю, но поддерживаю я организации «Социалистическая альтернатива» и «Социалистическое движение». Но я его не представляю, потому что их здесь нету. Ну, главное, поддерживаете, что Да. А, что предлагает вот, делать вот эта организация, чтобы вы заинтересовались для достижения целей? Какие она ставит цели для себя? Ну, конечно, как и все, врачи «Социалистическая альтернатива» – зонное преобразование, скорее широкое левое объединение оппозиции? Судя по тому, что у нас очень много флангов, то оно, по сути, неизбежно. То есть, скорее всего, это не должно быть организационное объединение в организации, потому что они не, просто не вам живут совсем в одной. А идейное политическое, тут может быть какой-то диалог вместе. Ну вот видите, где кудок организации. Ага. Это вот уже как раз-таки политическое. Объединение, а хоть, и, ага. хоть и не организационное. Хорошо. А как вы считаете, можно ли бы выборами, митингами, сбором подписей, со... достигнуть поставленных целей? Ну, смотря в какой ситуации? В нашей ситуации, да, сегодня, когда выборы бы да, когда, когда выборы просто контролируются, нет, это практически невозможно. А... Митингами, вот такими. Нет. Которые совершенно не привлекают молодежь не привлекают широкие свои... Конечно же нет. А подписи? С сборами подписи ровно так же. В нашей ситуации это, конечно, в данный момент это бессмысленно. Не, ну и были организации, которые миллион подписей собирали, да, ну знаем, но а да. результата от этого да. никакого не было. Ну и где сейчас эти организации? Поэтому сейчас просто говорю, вот, вот такие митинги, ага. они, они бесполезны, то есть без привлечения, какими-то широкими лозунгами, чтобы люди привлекались к этому. Ага. Нет, так нельзя, конечно, и ничего не решать. <Слышко> <связать> вот для чего мы вообще мы пришли, я пришел к мы сели, пришли в этот день, сдались здесь собрались. Ну, потом это, конечно, уже привычка. Потому что мы ну, уже все привыкли, что нужно приходить с ноября. во многом потому что чтобы люди видели что они не одни такие что еще есть такие спасибо за ответ добрый день информагентство ледокол вот вы сегодня пришли на мероприятие как правильно я понимаю я пришел на это мероприятие это величайшее мероприятие 12 года шине великая октябрь сатанизированной революции это я вырос родился в советское время так же самое для меня это самый турист когда мы Дети разные этот день, демонстрации были, я вот начальником эшелона, сейчас я набывал самые колонны, так что ага. мной проводили это мероприятие, культурно веселились. Это радостные мероприятия, долгожданные. Угу. Это при советской власти все мне дало. Вот, например, у меня родители погибли в Великой Часть войны. Ага. Вот. я был в детском доме, государство меня не бросило, в 8 детском доме, закончил среднюю школу, и училище и еще институт. Так что работаем на хороших должностях, в системе гражданской обороны. Так что я приветствую всех, поздравляю всех жителей Челябинска с великшайшим праздником в 2-й годах Великой октябрьской социалистической революции. Ага. Вот я... скажите, кого вы поддерживаете или кого представляете? Я представляю это Ленинская партия, партия СССР, комиссия партии большевиков. Я возглавляю комиссию партии большевиков в Горде ВКПБ? ВКПБ в Большевицке. Так что у нас э, генеральный секретарь Андрей Ненесанов. Ага. Так, вот скажите, э, что предлагаете делать для достижения целей? И какие мы ставим цели сегодня? Построение цели у нас построение социализма, то, что нас отобрали. прошли люди, которые, сами, которые предали родину, изменились и так далее. Наша задача построить социализм, чтобы какой бы социализм не был, но как вот было бесплатное образование, медицинское обслуживание, обучение. Вот. И жилье. Все же нам бесплатно было. Я ага. вот получил бесплатное образование там. жилье получил там. Все это при советской власти. А вот скажите, социализм строит, либо провозглашает приятие актов отмены частной собственности и средства производства? Социализм еще строит. Но с этими условиями отмены частной, это может как-то Пытаюсь, говорят, сейчас, сейчас, а, сам... то есть смешанная экономика, вы говорите? Смешанная экономика, как ага. что там, чтобы Понятно. это повышать, построить заводы, лабрики, которые нарушены. Ага. А, как вы считаете, возможно ли а, широкое объединение левой оппозиции? Возможно, я за то, чтобы объединиться со всеми партиями, выступать ага. от имени какой-то одной партии, там неразрученной, который каждая партия ведет свою политику. Ага. И вот как, как вы думаете, можно ли достичь успеха митингами, сбором подписей, участия выборов? может Можно достичь успеха митингами, выступлениями народа. Также... Если выборы, то выборы, это, выборы идут олигархи, которые хотят голосами, как мы их победили. Мы за Клер, за Клер, другие партии. Так что самые выборы как я не сказал, и тех, кто будет Хорошо. И вот скажите, для чего мы вообще собираемся вот в эти дни, вот как сегодня? Мы собираемся за то, чтобы за наше, то, что у нас, за возрождение Советского Союза, социализма, за то, что мы прожили, пережили, за то, что вспомнить и выступаем за возрождение социализма. Так. ну хорошо, спасибо за ответы. Угу. До свидания. Так, добрый, добрый день, форум агентства Ледокол. Вот, вы, вы сегодня пришли на мероприятие. Видимо, вы знаете, что сегодня за день. В принципе, я, наверное, не буду вас спрашивать об этом, правильно? Ага. Тогда хотел бы узнать, кого вы поддерживаете и, или представляете? Я, я представляю партию трудящихся России коммунистическую. Страны, а что предлагает вот ваша организация Россия. делать для достижения цели и как, какие она ставит цели? Главная цель у нас воссоздание коммунистической партии. И, соответственно, с помощью власти. коммунистической партии мы а. можем развернуть нынешнее положение снято. России к социализму. Так. Как вы считаете, возможно ли сегодня широкое объединение широкой левой оппозиции? невозможно, поскольку левая оппозиция, она... Совершенно неоднородно. И в 2017 год, когда часть левой оппозиции, так сказать, находилась во временном правительстве, а другая часть левых свергала. Это самое временное правительство. Поэтому никакого объединения левых наверное, быть не может. Вот, как Вы считаете, возможно ли вот такими методами, как выборы, митинги, сбор подписей, достичь поставленных целей? Легальные методы борьбы всегда надо использовать, что что всегда, что всегда, слип, это, такую слип, борьбу и вести сразу. гораздо и, и, и, и, и там, действовать и нелегально. Это не Поэтому, не да, почему нет, надо использовать а -а -а -а. И, вот, надо как ничего, в повседневной жизни великому событию, которое изменило весь мир. Впервые в мире трудящиеся массы взяли власть в свои руки и начали строить то государство, которое, в котором каждый человек мог раскрыть свои подлинно человеческие качества. А вот какие вы видите методы для объединения коммунистов? Опять же, под названием коммунисты в настоящее время совершенно разные партии. От э, горбачевцев, которые продолжают э, твердить о развитии малого и среднего бизнеса, и, именно это погубило Советский Союз в свое время, то нашей партии, которая стоит на марксистских позициях и э, жестко противостоит всем попыткам ну, оттаскивать горбачевщину коммунистическое движение. К сожалению, у нас очень мало. Горбачевщина в настоящее время пользуется большей популярностью среди красных. Вот как вы считаете, вот в последнее время ну, начали организоваться различные марксистские кружки в Челябинске. Приезжают различные кураторы от разных движений, организовывают здесь людей. Возможно ли объединение с центра? Колочек. Ну, с Москвы, условно. Вот приедут люди, кураторы, направят здесь, их объединят, и мы тут встанем все на борьбу. Объединять и поднимать на борьбу кого-либо невозможно. Народ либо поднимается на борьбу, либо не поднимается. Так вот, когда в семнадцатом году народ поднялся, большевики этот подъем использовали. Почему использовали? Потому что у них была партия. А сейчас многие красные, даже красные, партии слышать не хотят. Вот поэтому, ну вот это активное, это да, хорошее дело, да, мы помним, да, вот это все великое дело, великие времена. Отдаем ну, я, символику, поддерживаем, но, к сожалению, вот о восстановлении именно коммунистической партии в настоящее время, даже среди красных говорит мало, кто, и действует тем более, мало кто, в этом направлении. Хорошо, да, спасибо за ответы, я вам да. дам. Первый вопрос. Кого вы поддерживаете или представляете? Мы представляем Союзно-Коммунистическую партию большевиков и Союзно-Молодой Гвардии большевиков. Ага. Что вы предлагаете делать для достижения целей? Ну, во-первых, наша цель – это установление в России диктатуры политориата, и цель для достижения этой цели – социалистической революции. Организовать надо людей на борьбу и ввести соответствующую организационную и теоретическую работу. Ага. А, вот как вы думаете, возможно ли сегодня широкая левая оппозиция объединение? Начнем с того, что широкая левая оппозиция, разумеется, быть не может, потому что ни социал-демократы, ни анархисты, ни коммунисты все-таки не союзят. У них разные цели, разные способы их достижения. Ага, хорошо. А, также вот как вы считаете, можно ли митингами, сбором подписей добиться вот наших поставленных целей? Тут это пост двойственный, потому что с помощью митинга, сбор подписей, раздачи листов, расплеек листов, распространения газет. С помощью этих действий можно добиться определенного влияния в обществе. А уже последующие мероприятия, которые будут непосредственно вести к достижению наших целей, они все-таки это немного другая плоскость работы. Но... Поэтому это вещь взаимосвязанная, ага, по нашему мнению. Вот, для чего вообще мы сегодня вот здесь собираемся? то чтобы э, можно сказать вспомнить об этом мне либо еще какие-то есть ну, предпосылки для сегодня приходов людей объединения как на разговорах как -то, то методы э, людей вошел, а в то чтобы о нашего вот в том числе сохранить информацию в интернете, чтобы люди, которые сидят в интернете, не думали, что вот они сидят в интернете, или где-то посидеть в кушка, чтобы они не думали, что вот они где-то там сидят на диване или где-то в закрытой комнате, в закрытом помещении. И вот на этом все заканчивается, чтобы видели они, что вот где находится, собственно говоря, люди, которые контактируют непосредственно с огромной массой людей. Еще вот такой вопрос. В последнее время в Челябинск начали вот, а, приезжать представители разных движений, какие марсистские кружки разные, какие-то а, корреспондентские бум. Это все идет как бы с Москвы, представители приезжают. Возможно ли организовать вот это все движение с центра, либо люди все же должны сами организоваться на местах? Ну, начнем с того, что если людей на местах нет, то все это из центра, оно будет очень рыхлое. Ну, собственно, говорят, обычно люди в последнее время, которые занимаются это из центра организации, они все-таки довольно ну, с самительными временами организации пытаются организовывать тавтологию, извиняюсь. Там около транскидистского толка и так далее очень рыхлая идеологическая основа. Поэтому я считаю, что... Ну и мы, в принципе, все считаем, что подобные организации, они все-таки вряд ли будут очень крепкими. У -у -у. И вряд ли за ними будет большое будущее. А, какие вы видите вот, цели, методы объединения коммунистов? Но ну, объединение коммунистов это в первую очередь понимание того, что э, люди, которые, не все люди, которые называются коммунистами, все являются коммунистами. Во-первых, это же нужно э, стараться приводить людей и не являются людей с ними разметриваться с восьмой стороны с другой стороны это вытаскивание людей которые сейчас сидят на диване в этот день и вот в соседние дни или сидят в каком-нибудь закрытом помещении никуда не хотят идти ни с кем не хотят работать минус работать если не хотят агитация пропаганды не хотят вот этих людей вытаскивать не все солнечно хотят ну, так нужно либо вытаскивать либо ну с ним придется тоже размежеваться спасибо тоже не обижать. Да нет, не то допустим, Вот первый да вопрос: вот, кого вы поддерживаете или вы представляете? Людей. А, в данном случае товарищи, я представляю себя. как и все. Есть, закон, а вот какие-то политические введенных. организации, вот, вот раз вы сегодня пришли на это мероприятие, значит, что вы Товарищи, поддерживаете? надо активно распространять марксистские знания, чтобы люди вы понимали, видите, к чему это все ведет. большое политических организаций, Товарищи, вроде нет, а, Какая из них на самом деле непонятна. А, Далее. Непонятно. Я хотел бы то есть, непонятно, сказать, что организация не этой цели. Сказать от, до, это представитель национального женского движения. Своих комиссий, Сегодня же женщина, женщина потеряет то, что было своё, в ходе велика Октябрьской социалистической революции. Привысит всех граждан в Сейчас власть России депорирует запута женщин, зачитывает стран, на что мы видим на самом деле. Национальная стратегия в действиях, в интересах женщин в 2017-2022 годах. Есть кто-то, ровнее, да, Несколько Вода, человек наверху, вверх. они ровнее, да, Остальные, да, остальные все, извините, где-то да, там, инкуса, ворот, что? Ага. А вот как вы считаете, возможно ли сегодня, сегодня объение широкой левой позиции всех левых организаций объединиться и там было бы правильно? я не знаю, сможет, Мне также хотелось узнать, кого представлять будет. Избор в агентство Мало того. Вы можете посмотреть, как раз мы есть, и соберем и и видео и выложим и, и, и, и, и и для просмотра. Я просто знакомый был, тоже занимался аналогичным делом, но как-то как как у него была несколькая повернута, но на как, например, не у меня сейчас есть разговор а, о том, его. что то он вроде бы за Путина, то вроде бы за, что вроде бы для людей. Не понимаю, как это складывается Ну. Ли за, нет и не, не будет с Ну, как говорил Ленин, чьих нет, интересов ну, надо не смотреть, нет. какого ну, класса? Вот как вы считаете, считаете можно ли выборами, митингами, сбором подписей добиться результата? и отцов. нас каждый, кто в Полностью не отдаст свое. Как Откушанный можно верить Невозможно решить все эти проблемы, ага. иначе как а, вот, Для чего вообще Ведь вот сегодня мы здесь собираемся в этот, в этот день, вот, допустим, здесь, года. вот, для да чего? Как вы да считаете? Не никогда капиталисты не откажутся что возможности бежать бордели и не будут по-настоящему принимать это защиты женщин. Просто это просто невыгодно. Женщины остаются в плане, женщины... После того, как население женского не может быть. позднее, я жду политариата. когда сами женщины встанут наверное, в в город, в Когда в в город, в город, в город, Совсем плохо да, здрасьте, бедуще, Если было бы все так плохо, тогда мы бы видели сегодня очень глобальный басштабный а протек. Большинство занято это чем? А Я думаю, решительнее. Зарабатывают денег, чтобы Летесь, поесть, грубо говоря, держать, за они, заплатили. Заплатили. Как, как и сто лет назад, большинство. Да, Вытастили выживание. Да, да, соусловно да, соусловно. Обыватели, они по, по сути Сергея Сергеевич, Высшее пожалуйста, не смотрите. То есть голову свою поднять даже не могу. Это, это. Уважает, пока и вот и их и не граждане. дойдет, я вам интересную историю расскажу. я, я просто занимаюсь не хотя, что можно даже но правильные разность и давно уже лет больше 10 лет, просто покупательница пришла, тут у меня говорит была зарплата 70 тысяч, я не поверил конечно, сам завизгал семьдесят тысяч него, говорит а сейчас 59, и вот 50% это очень много, а почему? Понятно, на тысяч прожить а то ты 70 ты думал о том, и люди так живут. Она думала об этом. Ну, многие, думаю, же многие, многие же с 90-х годов были ошарашены вот этой американской мечтой, рынком свободной конкуренции, есть, есть, есть. а сегодня не только рынком, просто сказка что вы будете жить хорошо человек, и вас там, там вот, все грубо говоря, на культура какая-то и организованная чем жизнь. В Америке. А, чтобы поводчего просто поверили, мы поверили и появились. Вся страна. Ну, до сих пор мы сегодня даже видим, что многие уверены, что есть можно построить правильный капитализм в России, неправильный, хороший капитализм. Наши буржуи типа правильнее, чем не наши, не бывает да? подвесов, либо не подвесов, может быть человек наполовину, либо капитализм наполовину, не бывает, может быть переходный период, например, вот как социализм, который на самом деле, откос капитализм был, но это тоже не совсем точно, главное это, что какая цель присутствует, какой цели мы идем, какой цели тянемся, для чего вообще делать, какой цель. потому что когда все решается, если слова только а попадку набития карманов на своей цели. и все остальные все эти твари которые там заявляются сами, сами что, что советская губы. власть была там спасибо, спасибо за ответы так, добрый день форум агентства ледокол хотели бы узнать вот кого вы представляете и ну, или поддерживаете мы представляем общественное движение да, который, который надеюсь представляет собой, в принципе, выжимку всего основного вещества жителей Челябинска. Что Вы предлагаете делать для достижения Ваших поставленных целей? Я как понимаю, это закрытие стоп ГОКа? Закрытие ГОКа. А, ГОКа, да свою личную позицию обозначить, конечно, потому что Василий Викторович за национализацию. Я не могу сказать, что я за национализацию, потому что это мне представляется не очень вероятно. Но, конечно, в любом случае должна быть выборность. Вот если бы сейчас у нас можно было выбрать мэра, то да, есть реальные шаги по закрытию. Сегодня нельзя выбрать президента, мэра, губернатора, если вы говорите вот как бы нет реальных выборов. Потому что у нас зачищено все поле, у нас по сути никто нет нет партий настоящих, в основном все партии это симулякры, они существуют уже многие десятилетия и Занято, в общем-то, столько выживанием именно самих себя. Партии реальные, которые бы отражали мнение какой-то части населения нашего, их не существует. Как не существует реально, по сути, профсоюзов. Их ограничили, опять-таки, законодательно, естественно, ограничили в правах так, что фактически они сейчас никаких них прав не имеют. Поэтому. Что должно быть реальным? Для этого должны быть, конечно, приняты законы. Для того, чтобы были приняты законы, нужно, конечно, опять-таки выбирать хоть каким-то образом своих нормальных людей, не аффилированных структурами реводов... олигархическими. И везде, везде, везде. В общем, участие в выборах во, все, во всех идей власти. То есть выборами, митингами, сбором подписей можно достичь поставленных целей? Выборы. Я, конечно, за выборы. Потому что подписи, ну, к сожалению, это, по сути, это не... От... Нет механизмов, которые бы помогли решить проблему с сбором подписей. Но вот насчет выборов хотел бы подметить, мы же знаем, как постоянно подтасовывают выборы, вбрасывают в наглую, это все снимается, никого не наказывают. А... И тут же мы говорим, что можно выиграть, может все-таки нельзя выборами достичь результатов. Если, Или... бы, если бы большинство людей не сказали, что все решено, и я останусь сидеть дома, вот, тогда я думаю, что все-таки могла бы ситуация сдвинуть с мертвой точки. К сожалению, очень много тех, у кого все решено. То, кто то, сидит то есть дома. много то, что не приходит на выбор. Да, да, ага. да, да. А вот как вы считаете, возможно ли широкое объединение левых сил? Ну, я думаю, что возможно. Угу. Так, и вот для чего вообще вот мы сегодня собираемся в это деле, вот допустим, вот здесь, как вы считаете, как вы пришли в свой протест? Я, моя, моя точка зрения несколько отличается от, от точки зрения Объединенной коммунистической партии, которая организовала этот митинг. Они видят эту годовщину очередную. Революции. Для меня это возможность высказать свое мнение, что мы протестуем против вот этой бесчеловечной власти сегодняшней. И по сути, все-таки она нелегитимна и незаконна. Это моя было сделано и и где где стоял, вот первый вопрос кого митинга, вы поддерживаете или бурщика, представляете личный митинг можно было yeah. Yeah. я представляю сам вами а, а какую-то организацию вы с флагов кп стоите ну, поддерживаете, не поддерживаете? других нет я поэтому ага а, что вы предлагаете а делать для достижения целей какие ставите цели организацию поддерживаете сто лет назад что предлагает зашел нет тут, вы же поддерживаете купрум что да, предлагает организация какие нет. ставят цели до сожаления вот в мире за, и, за коммунистов, за за кафе за или там землю за безразный центр, или КПРФ, только лишь бы за коммунистов и, допустим, за сураки. Потому и что и единственная с партия, с партия, которая действительно что-то, это коммунисты, я уже понял. Остальные все только свои чистые, шкурные, Вот значит, выборами, митингами, петициями можно достичь все выборы, я думаю, быть. ну возможно Выбор, раз, еще раз, только выборы везде. возможно, да. Народов, а митинга не особо, конечно, но высот, высот ну, а что куда взирает, деваться, взрывает, чтобы народ-то немножко проснулся. Народ народ как вы считаете, возможно ли широкое чтобы обвинение на левых сил? На ноте закончить свое выступление. Короче, еще бы раз хотел пожелать. Желательно, но я не вероятно. <говор> что, да, у них, если, допустим, вот даже справедливая Россия, там действительно, там может два-три человека, которые действительно еще <говор> что-то пытаются, а остальные это чисто свои шкурные, да, и <говор> <это> все, большинство. <говор> <говор> <говор> <говор> <говор> <говор> Для чего <говор> вот мы собираемся <говор> вот сегодня в эти дни условно, 8 -го <говор> ноября <днепрессивна> сюда пришли вот... <говор> Ну, чтобы мы не забывали, наверное. Потому что сейчас даже многие забыли. Разницы уже не видят между с, с Советским Союзом, то есть, это, есть ну, советская советской и этой. Они не видят уже, что, что изменилось. Даже, вот надо напоминать людям, что, что было. И как-то сейчас да, почаще. Что, что забыли. Потому что... А что говорит нам даст Советская власть. Я говорю, да ты что? Че... Ты встречный. Да. Товарищи, все советская власть, власть да. ну что влитер, я говорю сейчас кроме жопомозов никто ничего не ездит ни власть, самосвалов у нас нет ни промышленности воруцев, ничего, все развалено сейчас опрошу. добрались уже до э, как, здравоохранения и уже и коммунисты будут работать пришли сюда коммунисты берут работать здесь и вот еще кстати, какими методами должны использовать коммунисты, и как они должны между собой объединиться? Или они тоже не могут бедниться, как и левые? Ну, там, похоже, да, уже... Ну, остается нам-то, колхозникам, как говорится, что остается, надеяться там. А... Верите, да. надеяться? Да, и желаю, что нужно, по... нужно поменять, в первую очередь, эту верхушку в Зюганова. Он, он Вот старый, он уже все, ему надо на пенсию. Если уйдет Зюганов, придет Удальцов, вы думаете, что вот сразу вас прячут? Вот, да, вот да? поднимем, да. да. Что То То есть все зависит от личности. Ну и много. А то, оно, как Ленин, личность. Вот если бы не Ленин, там, допустим, не Сталин, и, и хрен бы тут чего было. Как по советской власти. Нет, ничего, все нужно зависеть. Это же как-то не очень. Сталин же говорил. Не все, но много вот действительно. Оказывается. Вы... Вот первый вопрос. Вы сегодня пришли сюда, в этот, в этот день, в это место. То есть вы знаете ну, суть праздника ли его черт. Все, что знаете. 102 года Великой Яблочки с Тритичкой. Победа большевиков над империализмом, над буржуазией и по сути спасение России произошло 102 года назад. А вот скажите, кого вы поддерживаете или представляете? Я поддерживаю все коммунистические партии, которые здесь представлены. Но сам я там ВЛК ВЛКЦ, это коммунист Россия, которых, к сожалению, здесь нет. К сожалению, не пришло Челябинское отделение. Приходите Ярославцам представлять то есть вы с Ярославлем да. приехали. Совсем не близкий путь. Совсем не близкий. Ну, здесь у меня друзья, кому -то, а? товарищи. Я думаю, они скоро подойдут сюда тоже. Хорошо. А вот что вы предлагаете делать для достижения целей? И какие цели следует, Допустим, ваша организация? Наша организация представила цели построения социализма. Но да, построение социализма невозможно без социалистической революции. Конечно, сейчас в данный исторический путь она невозможна. Поэтому бороться, еще раз бороться. Ага. Вот как вы считаете, социализм строит, либо провозглашает принятием принятие акта по частной собственности средства производства? Сейчас надавший, безусловно, должна быть упражнена, и социализм это чаще говорит, всячески показывает это. Я экспертом Советский Союз, первая социалистическая сторона. Ага. Опять же, надо разделять частную собственность и личную. То есть никто не будет отнимать у вас вашу зубную щетку. Но если уж вы взяли под частный контроль, производство, который вы не строили, на котором работают люди, то будьте любезны, верните его государству. Не называйте пожалуйста, на другие прорабочих крестьян. Ага. А, как вы считаете, возможно ли сегодня объединение, широкое объединение левых сил? Я думаю, что в какой-то черте оно возможно. Естественно, левые партии не будут объединяться ни с ЛГБТ-движениями, ни с феминистками. Возможно, и не с анархистами. Возможно, естественно, с анархистами, не с анархистами, и а с анархистами, анархистами а троцкистами. Но новолевые такие, евролевые, их называю. Мне кажется, пока что нет. Пока они не признают тезисы марксизма-ленинизма, объединить с ними невозможно в полной мере. А, тогда, вот, когда... какие вы имеете методы достижения цели, вот, допустим, выборы, митинги, спор, подписи. возможно ли вы достичь вот такими методами? Каких выборов однозначно? Ага. Митинги, безусловно, агитация, и, соответственно, подъем революционности масс. Потому что в один прекрасный день, как 7 ноября, 20 лет назад, рабочие пришли вооруженные, и сказали, хотите жить, уступайте власть. Соответственно, поддержит рабочих других стран. И огонь мировой революции перекинется на Беларусь, на Украину, на все постсоветское пространство, оттуда в Европу и затем уже на восток. Так, а, вот... А... Какие, видите вы, методы объединения коммунистов между собой? Или, возможно, или могут они вообще объединиться? Безусловно, могут. Коммунизм – это идея объединения. Uh -huh. Объединение коммунистов возможно также вот на таких митингах. То есть мы ну, здесь видим ВКПБ, ОКП, партии, хотя и малозначительные по большому счету, но объединившиеся. КПРС сейчас под своим крылом объединяет все левые организации. Коммунисты России, кстати, тоже были бы не против, однако у КПРФ сейчас обратно руководство, и мы не можем с ними объединиться, так как верны принципам марксизма-ленинизма. Хотя мы бы хотели видеть объединенные коммунистическое движение для достижения наших общих целей. Ведь чем больше нас, тем будет лучше, тем быстрее мы добьемся того, чего мы хотим. Ага. понятно. Все, спасибо за ответы.